Друзья, всем привет! С вами Оксана Смирнова. И давайте попробуем сейчас активировать микстер, который получен от компании в подарок на новый зарегистрированный аккаунт. Заходим к себе, видим Climb 12, 12-месячная подписка на микстер. Да, если непонятно, переводим на русский язык. Получите эксклюзивную подписку на 12 месяцев прямо сейчас и нажимаем на кнопку Получить. Прежде переходим обратно на английский язык, нажимаем Get, выбираем, проверяем свое имя, адрес, e-mail, телефон, соглашаемся. Видим зеленое всплывающее окошко. Все. Нажимаем Go to Mister. Видите, пока написано. Статус неактивный, присоединитесь к Микстер, выигрываете отличные призы. Отлично, переводим обратно на английский язык, делаем go to нажимаем регистр. Если запрашивает, еще раз проверяем. Нам должно прийти письмо, давайте проверим пришло ли письмо. Микстер. Вот. Вот самое важное, что, друзья, нам надо. Вот верификация по e -mail. Ну Давайте перейдем по ссылочке. И мы видим, что e-mail верифицирован. Так, попробуем зайти прямо через, через аккаунт наш. Так, Перейти к микстер. Все. Все, друзья у вас есть активное членство все что вам нужно было сделать это просто зайти на свой почтовый ящик и нажать на ссылочку верификация по микстеру а еще друзья забыла важный момент после того когда вы увидите свою галочку зайдите к себе на почту и вы увидите вот у себя вот такое письмо Добро пожаловать в микстер. Все, вы когда видите своего лисенка, мы рады вас видеть, вы приносите игровые навыки и так далее, и начать играть. Вот тогда у вас уже все начинается. Так, ввели в тот же самый пароль, который у нас был краудван только друзья нужно немного подождать пока подгрузится ввели пароль подождали пусть тоже подгрузится не торопите сайт видите он все в движении и потом уже только нажимаете войти и здесь он спрашивает ваше имя подтверждаем подтвердили и тоже нужно подождать. Так, все, перестала крутиться, нажимаем Next. Можно здесь выбрать фотографию, это можно и потом сделать. Данные Россия, все шаги проходим, дальше, дальше, все, друзья, ура, все открылось, можно играть, можно наслаждаться, здесь у вас наверху ваше меню, можно выигрывать Турниры, все, следите, смотрите. Здесь также э, можно зайти и тоже посмотреть, что здесь, ознакомиться. Мои турниры и профиль, дашборд. То есть здесь, друзья, вы уже зайдите и все-все изучите сами. Приятной вам игры. Все, теперь я с вами прощаюсь. Всем пока.